Универньюз приветствует всех, кто находится по ту сторону экрана. В ближайшие минуты вы узнаете любопытные подробности из сферы образования, научного будущего и не только. С вами Адель Шемилова. Итак, поехали. Казанский федеральный уверенно держится в мировых рейтингах. В чем секрет? Зоя Зайцева раскрывает все карты. Взгляните на небо. Астрофизик Казанского университета приучает к рукам загадочный космический элемент. Великий Желковый путь продолжает привлекать внимание, какова роль Татарстана в столь ярком проекте, удалось выяснить представителям ИКОМОЗ в КФУ. Казанский федеральный университет посетила региональный директор консалтинговой компании КОЭС по Восточной Европе и Центральной Азии Зоя Зайцева, которая рассказала сотрудникам о приоритетных направлениях в работе университета и возможности стратегии развития в рейтинге КОЭС. 24 июля Казанский федеральный университет посетил региональный директор консалтинговой компании КУЭС по Восточной Европе и Центральной Азии Зоя Зайцева, которая рассказала сотрудникам университета о истинных возможностях КФУ на рынке образования. По сравнению с 2014 годом, когда КФУ впервые стал участником этого рейтинга, университет показал значительный рост показателей и стал одним из 23 вузов в мире, удостоившихся оценки в 4 звезды. В 2014 году вы впервые вошли в глобальный рейтинг, и 2000, ну, здесь они идут у нас с отставанием, то есть это фактически три результаты 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, в 2017 году вы вошли в группу 450. Сколько всего высших учебных заведений в мире? Там, одни источники называют цифру в 20 тысяч, другие в 26 тысяч. Но вот если мы допускаем, что их там где-то, допустим, около 2 тысяч, то есть. Формально вы вошли, что это у нас получается, в топ-полтора процента лучших университетов в мире. Стоит отметить, что в 2016 году Казанский федеральный университет входил в три предметных рейтинга КОЭС. В этом году вы э, попали в публикуемый список в восьми предметах. То есть вы почти что утроили свои результаты. Основными показателями рейтинга QS являются интернационализация, доступность, качество исследований, развитие направлений специализации вуза, а также инфраструктура, инновации, трудоустройство выпускников и, конечно же, образование. Академическая репутация Казанского федерального выше на 6 пунктов общероссийского рейтинга. Вы можете видеть, что в академической узнаваемости ваши результаты выше, чем в среднем по стране. Это, честно скажу, достаточно редкое явление для наших университетов. Немногие это демонстрируют. Однако общероссийское сотрудничество с работодателями желает лучшего по этому университету. Стоит провести работу со своими выпускниками, которые на данный момент работают в самых разных уголках мира. Через этих самых выпускников, либо. Они сами являются уже работодателями и могут сказать, я представляю компании из там, Великобритании, Германии Франции, могу голосовать за КФУ, либо они обращаются к своим непосредственным начальникам и просят принять участие в опросе. Основная цель КФУ заключается в концентрации внимания на повышение качества публикаций. Чтобы стать конкурентоспособными в мире, необходимо публиковаться в журналах преимущественно КУ-1 и КУ-2. Диана Шилова, Владислав Михневский, Универньюз. Казанский федеральный университет снова посетили гости. В этот раз директор Института международных отношений истории и истории востоковедения КФУ Рамиль Хайруддинов обсудил с генеральным секретарем Национального комитета ИКОМОЗ Китая Гуажан проект «Великого шелкового пути». Казанский федеральный университет посетил генеральный секретарь Национального комитета ИКОМОЗ Китая Гуажан.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 Новая разработка ученых Казанского университета позволит решить злободневную проблему транспортировки газа в экстремальных арктических условиях Что такое казанские ингибиторы и для чего они нужны, удалось выяснить нашей съемочной группе Споры за богатейшие ресурсы недров Арктики продолжают нарастать Но обладать ресурсами не означает эффективно ими воспользоваться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 некоторыми подробностями новинки. Газ с глубины, где достаточно высокая температура, попадает в условиях, где уже температура ниже, и если есть в этом газе вода, то возможно образование газовых гидратов, которые просто создают пробки, тромбы и фактически останавливают эту транспортировку. И мы разрабатываем реагенты, которые позволяют бороться с этими проблемами.